Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет торговля онлайн уже на трейде Как видите, мой депозит немножко увеличился. Это за счет позиции на Форексе. Давайте я их даже вам покажу. Вот вчера я заходил на USDCAD по новости, по новостям по Канадсу. Вот здесь я заходил и здесь сработал мой тейк-профит. Цена очень быстро подошла к тейк-профиту, я даже не успел среагировать. Поэтому получил гораздо меньшую прибыль, чем можно было бы получить. Мог бы я здесь получить примерно 400-500 долларов, но получил только 100. Заходил я на 100 долларов с мультипликатором X500. А давайте теперь рассмотрим вторую ситуацию. Это CDCHF. Здесь я тоже могу получить большую прибыль, но давайте рассмотрим. Во-первых, за счет чего я здесь заходил, это уровень сопротивления очень сильный на 7-дневном таймфрейме. Вот он Далее, переходим на тайфрейм один день Перед уровнем образовалось скопление Кстати, это, возможно, закономерность, которая срабатывает на минутном тайфрейме Смотрите, импульс, скопление, импульс и коррекция ровно до половины Но на форексе я не испытывал эту закономерность Вот первый раз я ее, в принципе, испытал Но почему я закрыл позицию здесь пораньше, давайте рассмотрим во-первых, я поставил 100 долларов, также с мультипликатором x500. Вот здесь произошел сильный импульс вниз до сильного уровня поддержки. От него уже ожидалась коррекция. И поскольку у нас был конец дня, вот 10 часов по Москве, то я решил закрыть свою позицию на ночь. Поскольку, во-первых, могла образоваться коррекция, а во-вторых, списалась бы огромная комиссия. С мультипликатором X500 списывается достаточно большая комиссия. Получил я с этой позиции 150 долларов. Какую-то часть средств я уже вывел. Итак, давайте начнем нашу торговлю. Во-первых, давайте посмотрим новости. А, только что вышли новости по доллару, куча новостей. И новость сильная по канадцу. Окей, доллар и мы пропускаем. Давайте смотреть. Ищу ситуации... На всякий случай буду смотреть все валютные пары, мало ли я что увижу. Даже при новостном фоне можно на что-нибудь зайти. ГВП АУД. Вижу здесь разворот, смену тренда. Здесь у нас присутствует локальный уровень поддержки, который в данный момент пробивается. Смотрите, цена быстро подошла уровню сопротивления. Далее очень резко отскочила Это 15-минутная свеча. Остается 5 минут до закрытия. Здесь у нас присутствует паттерн поглощения от уровня сопротивления. Давайте зайдем на понижение до 50 минут. На пробитие вот этого вот локального уровня поддержки. Вот наш уровень на пробитие которого мы заходим. Почему я решил заходить на пробитие? Давайте еще раз объясню. Во-первых, это паттерн поглощения на 30-минутном тайфрейме. Давайте посмотрим общий уровень сопротивления. Вот наш уровень. Как видим, образовалась уверенная свеча на понижение, которая скоро у нас уже закроется. Далее, на 15-минутке я увидел вот это вот движение. Здесь у нас находится уровень сопротивления. Здесь уровень поддержки. Цена отскочила от уровня поддержки и направилась к уровню сопротивления. Далее также резко отскочила. Все это произошло одной свечой. И образовалась у нас одна большая тень. Что говорит нам о силе продавцов. То есть цену сильно толкают на понижение. Происходят шикарные импульсы вниз. Теперь нам нужно, чтобы вот этот вот локальный уровень поддержки пробился. И цена устремится вниз. Но, возможно, небольшая коррекция. Как видим, происходит коррекция. Сильный импульс вверх. И остается у нас 3 минуты до конца сделочки. Итак, как видим, остается 20 секунд. Пробитие произошло. Шикарное пробитие уровня поддержки. И сделочка у нас заходит в плюс. Я готовлю сделаю скриншот. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Итак, ищем следующую ситуацию. Опять же, помним про новости. Буду опять также просматривать минутный таймфрейм в поисках каких-нибудь ситуаций. Для начала я просматриваю таймфрейм одну минуту. Потом перехожу на более большие, если не вижу никаких ситуаций. На юзец возможно, что-то есть. У нас скоро, кстати, закрытие часа. Угу. Так, смотрите, здесь очень хорошая ситуация. Давайте зайдем до конца часа. Заходим мы на понижение. Смотрите, вот у нас здесь есть сильный уровень сопротивления. Вот он. Как видим, цена ходит в диапазоне от уровня сопротивления к уровню поддержки. Туда-сюда. Здесь образовалась вот такая вот формация, которая говорит о потенциале на понижение. Я рассчитываю на то, что цену нашу толкнут от уровня сопротивления к уровню поддержки. Зашел я на закрытие часа. Вот это может мне немножко помешать, поскольку свеча, возможно, закроется с тенью и пойдет все 8 минут дальше на повышение. Но надеюсь, что уровень сопротивления цену нашу сдержит. И цена пойдет вниз. Тем более также возможны импульсы на конце часа, которые пойдут на понижение по потенциалу общему вниз. Ребят, какой бы ни получилась эта торговая сессия, я в любом случае ее выложу. Даже если она будет минусовая. У меня очень редко случаются минусовые торговые сессии, поэтому даже на это будет интересно посмотреть. Кстати, происходит у нас здесь пробитие уровня сопротивления. Если сейчас цену не толкнут на понижение, то это будет у нас минус. Как видим, цена все же решила пробить уровень сопротивления на конце часа. Сделочка у нас зайдет в минус, но ничего страшного, у нас в запасе есть еще одна сделочка. Достаточно сильный импульс образовались на конце часа, остается у нас полторы минутки. Не думал, что на закрытие этого часа цена выйдет из этого диапазона, там где она находилась в коридоре. Но... Что ж поделать, это у нас рынок Я это не предугадал Итак, сделочка у нас заходит в минус Делаю скриншотик и еще следующую ситуацию Сейчас нужно подобрать хорошую сделочку И зайти по ней Смотрите, USDGPi образовался треугольник Восходящий, смотрим часовой таймфрейм Видим здесь хорошую свечу, подтверждающую разворот Здесь у нас огромная тень Здесь находится уровень поддержки Смотрим Уровень поддержки достаточно сильный вот наш уровень поддержки. Теперь нам нужно подобрать время экспирации. Будем здесь заходить на повышение. Смотрю все таймфреймы, чтобы подобрать время экспирации. Буду заходить я на конец жизни свечи. Скорее всего, 15-минутный. Да, захожу на повышение, на пробитие вот этого вот локального уровня цена должна его пробить и устремиться к следующему уровню сопротивления вот до сюда также вот у нас восходящий треугольник давайте его нарисуем вот он он у нас должен пробиться вверх и служит также подтверждением для моего захода на пробитие происходит шикарный импульс и ждем. Пока цена не может пробить уровень сопротивления. Кстати, для чего я зашел именно до конца жизни 15 минут свечи. Давайте я вам это объясню. Смотрите. Вот эта вот формация. А пинбарчик и хорошая зеленая свеча мне говорит о том, что следующая свеча у нас пойдет на повышение. И пробьет наш локальный уровень сопротивления. И учитывая все вот это вот совокупности, то есть... Тени большие на часовом таймфрейме. Далее вот такая вот свеча, указывающая на разворот. Уровень поддержки на часовом таймфрейме. Также вот эта вот формация на 15 минутке. И треугольник на минутном таймфрейме. Все это подтверждает мое пробитие вверх. Кстати, ребята, треугольник. Я в последних видео заходил на треугольники, и нисходящий треугольник у меня пробивался вниз, а восходящий треугольник у меня пробивался вверх. Но треугольники не обозначают пробитие в какую-либо сторону. То есть, восходящий треугольник не обозначает всегда пробитие вверх, а нисходящий треугольник не всегда означает пробитие вниз. Треугольник сам по себе означает, что уровень Должен быть пробит на конце А в какую сторону он будет пробит Это уже решается по потенциалу движения цены Так что только на треугольник никогда не надейтесь Кстати, наша сделка служит теперь хорошим уровнем поддержки Для цены И цена от нее резко отскочила Смотрите, друзья, происходит шикарное пробитие уровня сопротивления Остается у нас 2 минутки Ждем Итак, остается у нас 8 секунд Сделочка заходит в плюс. Делаю скриншотик. Итак, за сегодня у меня два плюса и один минус. Опять я в плюсе. И на этом буду заканчивать по своему риск-менеджменту. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, если не подписаны. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.